Нет, не снял. Вообще не снял? Вообще не снял. Вообще не снял. Так, а да, да. Нет, нормально. Итак, а дорогие друзья, у нас сегодня знаменательный день. Мы с утра ездим <с по острову Готта в поисках моря. Потому что наш оригинал-водитель, он сказал, посмотрите, он сказал сегодня день морской будем посмотреть я вам покажу сегодня море но это был такой японский прикол оказывается да? мы в разных местах остров подъезжаем к морю мы оде девочки я сам мы все одеты одеты в купальные да, и ребенок тоже э, мечи все одеты все в купальные костюмы, все как положено, да. Даже захватили да. лишние полотенца. Э, да, Елена сам захватил с собой. Вернулась в номер, взяла два полотенца еще. Сказала, мне два полотенца, мало. Потому что я так сильно буду купаться, я сама себя боюсь, когда купаюсь. Поэтому буду мне 4 полотенца. Она захотила свои полотенца. И вот мы подъезжаем. А весь прикол оказывается в том, что он нас подвозит в разных местах к морю. Говорят, вот здесь красивый вид к морю. Вот здесь вот красивый вид к морю. Там да, да. А там... то, Вот здесь вот можно... волны другие. Тут э, Раньше вот вот видите? здесь, вот, я, вот, кажется, вместо, вот здесь я в детстве когда... видел, как китов вытаскивали. А И вот такой а целый день. Сегодня уже И 5 часов. Арбуз а, да, есть да, уже. У нас еще в багажнике да. есть льду арбуз, но его никак не можем доесть. И сегодня же мы еще... У нас был с утра сок, но мы в обед его отвезли уже в номер, сок, там лежит, нас ждет. И вот такой у нас классный день, да, катаемся. А. И здесь очень хороший прикол еще в том, что в 5 часов все пляжи закрываются, все. Ты должен освободить море от своей присутствия Так что сегодня у нас не получилось Но завтра мы Догоним, догоним Мы идем купаться в море да. Нас, да. Уже не да. нас уже не обманешь И хозяин нам сегодня обещал Что завтра ты В красивое место да, ну, э, В красивое место И конечно вот так вот. Да. И покажу море Это разных. Вот такой вот сегодня Насыщенный день сегодня Очень прикольный ну, Здорово я считаю, что день удался. Пока-пока. Да? Есть что вспомнить? Прикольно а то. Бультахались бы и все.